Uh . -huh. Всем тихой ночи. В нашем традиционном голосовании в комментариях под видео больше всего сообщений было за вселенную Звонаря. А это значит, что пришло время разбора очередного мира из мультивселенной SCP. Ведь, как мы знаем, сам себя он не разберет. Фонд SCP хранит на своих подземных базах много всего. И среди этих предметов есть огромное множество таких, которые легко могут покончить с существованием человечества. Да и вообще со всей жизнью. И, конечно, в мультивселенной полно таких миров, где цивилизация была стерта с лица Земли. Вселенная Звонаря это одна из таких. В этом уголке мультиверса нечто уничтожило всех людей до последнего, и только в фонде SCP, для которого путешествие между измерениями в общем-то обычное дело, сохранилось несколько представителей человеческого вида, которые укрылись в разных карманных измерениях и переходах между мирами. Несколько тысяч человек вышли из различных учреждений фонда в совершенно пустой мир. Поначалу вокруг зоны 20 что находится в Австралии, удалось построить большое поселение, столицу нового человечества, но длилось это недолго, ведь из заточения вырвался SCP-682, гигантский неубиваемый ящер, который разрушил все. Ценой своей жизни людей спас агент стрельников, который бросил в коридоры 23-й зоны SCP-184, превратив ее в бесконечный, постоянно расширяющийся лабиринт и заманил за собой туда ящера, который потерялся в бесконечных сплетениях коридоров. И камер содержания. Зато рептилия нашла маску SCP-035. И после того, как SCP-682 надел на свою морду эту маску, эти два SCP стали единым могущественным существом, который называется Владыка Гордыни. Владыка Гордыни живет в бесконечных коридорах, бывших когда-то зоной 23. Там он еще нашел SCP-140, кровавую книгу Девитов, чтением которой каратает свою жизнь в этом бесконечном лабиринте. Итак, сама зона 23 превратилась в бесконечное подземелье. О постройке вокруг в руины. Потому выжившие разбрелись по миру. Персонал класса D по большей части сбился в дичающие племена. Прочий, персонал фонда старался создавать более цивилизованные поселения. Пустующие развалины города, возведенного вокруг 23-й зоны, стали местом паломничества шаманов и культистов всех мастей. Однако постоянных поселений там так и не возникло. Прошла тысяча лет. Известные исследователи фонда стали основой для пантеона богов, а документы фонда преобразовались в традиции. Многие протоколы содержания стали ритуалами шаманов, которые исполняются потому, что так велят древние. При этом из-за повсеместного разгула самой разной аномальной дичи воссоздать цивилизацию так и не удалось. Люди по-прежнему борются за выживание в дикой пустоши. Некоторые же смогли обратить аномальные явления, которые содержал фонд себе во благо, и стали могущественными чародеями, как, например, обезумевший доктор Эверет Ман, известный местным как Эверман, страшнейший из древних, живущий один в северных землях, на заброшенной базе фонда в окружении самых разных монстров. В одном из рассказов даже показано, что он сумел наделить SCP-098 крабов-хирургов полноценным сознанием и создал крабий народ, который служит ему и считает его богом. Вокруг некоторых объектов образуются целые цивилизации. Так, например, племя, собравшееся вокруг объекта SCP-1161, книги, в которой появляются различные инструкции в духе как правильно сделать что-либо, создало целый культ вокруг этих руководств. Это племя научилось земледелию, построило флот, собрало целую армию, лишь выполняя пошаговое руководство, появляющиеся в объекте. Другое племя унесло с собой SCP-426-я-тостер и стало единым тостеровым сознанием, несущим веру в единство и неделимый тостер и конечно же многие племена живут торговлей добывая древние артефакты да и просто вещи старого мира продавая их людям из крупных поселений сам хаб вселенной звонаря на сайте состоит из серии рассказов про путешественника и вора звонаря который вырос в одном из храмов и повзрослев стал охотником за диковинами старого мира а также проводником способным показать тропы ведущие из одного поселения в другое рассказ про звонаря это первый текст в этом хабе но хронологически он происходит через несколько тысяч лет после описанных событий произошедшие в 23 зоне имена ученых фонда которые когда-то возглавляли человечество даже английский язык на котором написаны документы фонда все это осталось далеко в прошлом и существует в мире звонаря только в качестве сказок и легенд древние руины в мифологии этих людей появились потому что бог гир построил огромные города но потом решил их разрушить потому что они ему не понравились барит судит людей после смерти и тем кто достоин он позволяет уйти в царство Калифа, именем которого назван также и крупнейший и богатейший торговый город, в котором пытаются поживиться культиста Йорика, бога, покровительствующего вара и лжецам. Единственный живой свидетель старого мира Эверман превратился в гротескного монстра, в котором осталось очень мало от прежнего человека. Сам Звонарь поклоняется Йорику, воровскому богу, и если разобраться в этом моменте, можно сделать много интересных предположений о мире Звонаря, ведь Йорик во вселенной SCP это сотрудник фонда, на имя которого Джек Докинс. До попадания в фонд он был ловким мошенником и бандитом. Во время одной из своих проделок он столкнулся с миром аномального и попался в фонду. В основном мире SCP ему была предложена работа на базе фонда, которая известна как Зона-23. В разных мирах его судьба сложилась по-разному. В мире дезорганизации, где фонд SCP никогда не существовал, он вообще стал помощником главы ОНП ФБР. В том мире, где происходит действие путевой войны, он стал критиком, могучим и страшным знатоком аномального искусства, который в серии рассказов противостоит главному герою Руизу. Но даже в тех мирах, где он попал в фонд, его судьба сложилась по-разному. Оказавшись сотрудником тайного фонда, Йорик не бросил своего пристрастия к обману, за что во многих вариантах реальности его просто убивают. В других используют для самой опасной грязной работы, так что выживает он довольно редко. В одном из рассказов его тело было использовано в качестве нового вместилища разума, одного из О5. Но если верить древне, Древним легендам: в одной из реальностей очередной его обман и интрига привел к массовому нарушению условий содержания и концу света. И вот через несколько тысяч лет после этого человек, поклоняющийся этому сотруднику как божеству, идет через пустыню, чтобы узнать тайны старого мира. Основной рассказ вселенной звонаря это, конечно же, список Диковин, описывающий поход звонаря в земли Эвермана, в которых он встречается со многими SCP-объектами. В начале рассказа мы узнаем, что звонарь получил древние документы фонда которые чудом сохранились за прошедшие тысячи лет где и как он получил эти документы в рассказе не говорится но на это есть намек виде упоминание scp 120 бассейна телепортации по всей видимости звонарь нашел этот объект залез в него и телепортировался в пустыню гоби где находится аванпост фонда SCP. правда непонятно как он обратно вернулся потому что пустыня гоби очень далеко от австралии а scp 120 вроде как работает только как односторонний портал ну да ладно может в этом мире его как-то сделает двухсторонним. Получив документы, звонарь поначалу идет к отшельнику по имени Бенадем, в надежде, что тот прочтет написанное. Бенадем явно является очень древним существом. Похоже, что он живет со времен апокалипсиса. Кто такой Бинадем, непонятно. А нет, понятно, если знать, что это косяк перевода. У нас же переводчики, знаете, любят с фантазией переводить, а то не литературные вообще. В оригинале он Бен Адам. И люди, знакомые с библейской тематикой, сразу поняли, что это сын Адама. В мире. SCP на подобное звание могут претендовать SCP-073 Каин и SCP-076 Авель. При этом Бен Адам живет в пустыне, в которой ничего не растет, несмотря на обилие влаги. А одно из свойств SCP-073 Каина заключается в том, что земля, по которой он ходит, становится бесплодной и безжизненной, так что это совершенно точно именно он. SCP-073 отказывается помогать Звонарю в его поисках Зоны-23, потому что там его явно не ждет ничего хорошего, после чего звонарь отправляется к зловещему Эверману за помощью. В этой части рассказа, где описывается посещение звонарем Эвермана, зашифровано просто огромное число SCP-объектов, но наиболее значимую роль играют два — это SCP-212-улучшитель, в который обезумевший Эверетман пытается запихнуть звонаря, и SCP-462 — авто для побега, при помощи которого звонарь, собственно, избежал. SCP-212 — это аномальное устройство — машина, которая способна производить хирургические операции. При этом этот SCP пытается не вылечить, а улучшить своих пациентов, нередко превращая их в монстров. Судя по всему, Эверетман нашел с этой штукой общий язык и научился ей управлять. Он превратил себя в бессмертное существо, лишь отдаленно напоминающее человека, и создал себе чудовищного слугу из частей тел, которые натаскали ему его ручные крабо-хирурги. Кроме этого, примечателен побег посредством SCP-462. Этот объект — это автомобиль, при повороте ключа зажигания которого человек оказывается вместе. К которому стремится. Что странно, потому что звонарь телепортировался обратно в пустыню Гоби, где он нашел бумаги изначально. На этом рассказ о похождениях звонаря заканчивается, но не заканчивается вселенная звонаря. Проходит еще много лет, сменяются эпохи, и сам звонарь становится такой же древней легендой, какими стали сотрудники фонда SCP. И вот уже в рассказе I finally landed, but this place is not home. Главная героиня, желая быть похожей на героев древних мифов о звонаре, отправляется в древние руины. И стекла и бетона, желая встретиться с вещами ними неудивительными. К сожалению, пока рассказов вселенной звонаря маловато, но будем надеяться, что эту вселенную не забросят, и в скором времени можно будет сделать второе видео на тему звонаря. Да, такова вселенная звонаря один из миров удивительной мультивселенной SCP. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео о том, какое явление из SCP мы еще не обсудили. То, что наберет больше комментариев, то и будет в следующем подобном видео. Всем пока!